Всем привет ребята и сегодня мы с вами будем смотреть и играть в игровой набор Sim 4 оборотня у меня уже есть прокачанный на полную оборотень я не хочу чтобы вы смотрели что то что у нас э, не прокачано ну чтобы сразу вас не тянуть я уже вам все покажу так вот у нас оборотень заготовленный все весь готовый Первое, что я хочу протестить, это функция оборотня выйти на луну. Вой на луну ночью-вечером. Ну, типа ты воешь на луну. Вау, опять появился оборотня. У нас, когда мы попали на луну, у нас уже появился опять... Э, ой, господи, что? Я опять видел оборотня. Офигеть, обычный человек, походу. Паулу Рока драться с паулу Свирепые устрашения, давайте. Ч, попугаем персонажа? Угу. Зашибись просто, это прикольно. Мы напугали персонажа. Напугали прям персонажа. Давайте мы его еще будем рычать и нападем еще на него. Так не то не на персонажа. Так рычать на него можно еще на Больше ничего. Вау укусить. А потом мы уже и подеремся с персонажем. Так догоняй его иди речи Клипов, Вау, мы а? его испугали. А? Укус. А? Мы его укусили, это хорошо. Бой сейчас будем бать. вау, прикольно ой, оборотня все таки плохой а еще сюда ходить тут одни оборотни все, беги отсюда так, буйство. Переизбыток угу. ярости. Вау. А можно мне обратно перевоплотиться? Ага, я пока не могу перевоплотиться. Давай попробуем вернуть самоконтроль. Надеюсь, что у нас получится самоконтроль. Давай, не вернули, самоконтроль. Ну, Вау, нам в образе человека плоховато. Как-то а мы стрёмно выглядим. Так, и ты надеюсь можешь обратно переплатить. Давай посмотрим. Переплатиться? Да, прикольно. Мы в принципе можем себя контролировать, просто я тобой контролирую. А, грозный вой. Так, и еще можно включить высокую скорость. Давайте врубим. А, спать под луной. Где-то у нас было действие спать под луной, вот. А нет, стальные вы, нажмите. Ну, уроки мы тоже все это все протестим. Спать да. под луной. Все, иди спи под луной. Ну прикольно, кстати, они спят на земле. Все прикольно, конечно. Вот вообще прикол. Они милые, они прикольные, типа спать под луной прикольно и высыпаемся ночь еще мы сейчас ночью еще проснемся все мы сейчас под луной поспим и готово вот, прям прикольно поврежден вау а, так мы можем в принципе жить на улице потому что мы можем охотиться и все и сделать на улице ну кстати охотится он просто типа уходит в кроли чунару и все и приходит уже с... с этим так уже с добычей приходит Грозный мой. Да пушь. Чего можно? Так. Пробудить первобытный инстинкт из-за чего? супер скорость. Я за тобой не успеваю, щелик. Ты че так бежишь? Супер скорость, блин. Офигеть. Это у них своя качалка есть. Вообще прикольно. Убрать нас теперь вот такой вот. Добыть еду нахуй. Я сильно хочу. Угу. Что у нас еще есть? Вылизывать себя мы можем. Гигиену поддерживать таким образом. Ну, типа, прикольная анимация, прикольно. Анимация прикольна. Это все смотрится прикольно. Так. Понюхать, что можно понюхать? Угу. Тут <свят> <свят> у нас еще добавляется, обряд? Вау. У меня здесь еще уже куплено, мне в принципе нечего покупать. Круто, я даже, наверное, буду играть здесь за этого персонажа. Я хочу, потому что играть за этого персонажа. вот мне просто интересно. Реально прикольно. Включим себе обостренное обоняние. Шунигва. Вау, прикольно. Чего у нас здесь появилось? Лунное спокойствие. 4 уже часа утра А почему мы не можем выйти на Луну, если мы можем спать под Луной? Почему? Сейчас же, типа, еще ну, 5 утра. Почему мы можем спать под луной, а не выйти на нее? Типа, 5 утра вроде как луна уже ушла. Спать под луной мы можем. Вот посмотрите, спать под луной можно. А вот выйти на нее нельзя. Почему так? Вот почему так? Кстати, мы уже скоро получим новый уровень. здесь они почему-то здесь они быстро прокачиваются оборот. то что раньше было, типа они быстро прокачивают. вот я вам и говорю уровень 3 уже дворняга типа выполнять привычные обороты действия и все и ты уже будешь вожаком из этих стай там всего всего вернуться в форму персонажа себя обратно вау а если я вот сейчас с помощью чит код забавлю себе ярости код для оборотни сократить ярость повысить ярость до максимума вау у нас yes. все присылается обратно контролируем о, эти не самым все делает Окей. Okay. Oh, uh, yes. А если мы сделаем вот так вот, uh, допустим, выйдем обратно из тела, этого, так попробуй еще вернуть себе контроль. Отключим. себе контроль. А не получилось у нас вернуть контроль. Окей. Okay. А, давайте еще раз. Ну, М -м -м. блин. <связывая> ну. Вау, ничего себе ты бегаешь. Ты кто вообще? Бегун, ё-моё. Вау, ну это прикольно. Морка, морка, морка! Вообще я никогда. А ну самофилевает. йо мо Что происходит с нашим морком? Это все само... само. Давайте мы еще дождемся. Я по крайней мере после записи дождусь ночи и схоткую на блорочку нашего оборотням. Так, ну оборотень, ага, надо отдохнуть. Прикольно, Это прикольно. Можно еще будет ходить напугать какой-нибудь персонажа. Так, надо найти персонажа. Ну что я пока их не вижу, они все ночью активизируются. Так, вот э, оживленный район, кстати, здесь кто-то есть. Или... Мне кажется, мне кажется, да, тут никого нету. тут персонажей вообще нету их куда то всех дело Оборотни, не по ходу а... отдыхают так давайте я вам еще рум-тур по дому покажу возвращайся домой со своим супербегом, вот у меня на одной скорости и он бежит пипец как быстро при этом нам нужно обязательно вот это вот загрузочный экран, чтобы вернуться домой. Я хочу, чтобы разработчики хотя бы чуть-чуть убрали эти загрузочные экраны, потому что они везде и всегда, они меня подмешивают. Домик новолудние, окей. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Ну, в принципе. что, Обычный дом кстати мы же можем еще крушить что-нибудь да вот поглощать подождите я такое действие не помню поглощать вау а что он делает она вообще убирает вау Ну, кстати, нам это забавляет плохой мудлет, дискомфорт, плюс один. Зубная боль. 9 из 10 стоматологов считают, что поедание случайных предметов слишком, не слишком полезно для здоровья. Ага. Угу. Ну, то есть, понятно, не надо лучше. Подождите, персонаж, гуляющий по городу. Это означает, что мы можем, во-первых, перевоплотиться... Перевоплощайся быстрее. Твой персонаж уйдет. Быстрее. Я пока досеку, э, чтобы персонажик не ушел. Так, где оно? Вот. Куда вы все опять подевались? А, вот ты где. Сейчас мы тебя напугаем. Ландграб, а вы что здесь делаете? Подождите, вы же где-то в Оазис Спрингсе живете. Так. Давайте свирепые устрашения и укусим нашего человечка. Так, иди пока. Устрашай, ты сможешь догнать. Срочно обиди за этим персонажем. Вау, он устрашаем, Челика, Напугаем, еще и укусим. Так. Давайте мы его укусим. Надо его просто укусить. Давай, не тупи ты, а. Убежит твоя добыча, ты че? уже убежала. Ладно, потом кого-нибудь еще укусим, если найдем. Так, тут у нас уже все пределы карты. Машины, машины, е-мой. машины, но они правда не настоящие, мы не можем управлять. Но это прикольно, прикольно выглядит. Все, окей. ПОДОЖДИТЕ КА ОПАНА а, Так Извиниться, ну ладно Беги, извиняйся ага. Не хочешь, значит, ладно ну, в принципе, вот такой вот игровой набор он мне понравился, он прикольный. И думаю, что вам тоже понравится. Я оставлю ссылочку, возможно, на игровой наборчик, чтобы вы могли его скачать. Весит он, по-моему, 923 мегабайта. Ну, это даже не гигабайт, поэтому вот должно скачаться быстро. У меня из-за нагрузки на интернет качалось долго, потому что у меня еще телевизор к интернет подключен, и идет нагрузка на интернет. Качалось, ну, может быть, минут 30 час. Из-за нагрузки к интернет то, что был включен телевизор, когда он не включен, еще э, быстрее. Намного быстрее у меня... Могут игры качаться за минут 20, игры могут скачаться а, а вот так вот с нагрузкой качалось долго. В принципе, что? В принципе, больше ничего. Так, что у нас тут добавилось? Грустный... Угу. Понятно. А это у нас... А, так, нет, мы уже читали, а вот это? Мастерство преображения, общения в облике зверя. Персонажу по имени Андрей удалось чувствовать себя комфорт, ой, так удалось научиться чувствовать себя комфортно в облике. Угу. в облике увеличивается не только опыт оборотня но и повышение навыка и, и повышение яркого, но и я... ярость. Угу. Так, давайте я нормально вам прочитаю. Персонажу по имени Андрей удалось научиться комфортно себя чувствовать в своем зверином облике. В этом облике увеличивается не только опыт оборотня и повышение навыка, но и ярость. Так, а это вот что? Лунное спокойствие. Андрей чувствует себя отдохнувшим после сна в новолуние. Сегодня ничто не испортит ему, не испортит ему настроение. Ну, кроме наших ран. Конечно. Так. Ну и в принципе все. Хотя я думал, что добавят что-то больше. А, как я отношусь к этому игровому набору? В принципе игровой набор, он прикольный. Мне он нравится. Но я думал, что добавят что-то больше. А, вот я вам не показывал город. Но он маленький. Он совсем маленький. Там всего... Три жилых участка, два из них заполнены, ну как, два нам доступны, один заполненный, там уже семья э, живет. А вот там пустой участок есть и вот один домик, и все, один пустой домик, чтобы заселиться, больше ничего, и пустой участок. Вот разработчики, они конкретно обленились и делают уже что-то некачественное. Вот просто. Там добавили всего лишь. Вот даже я вам покажу. Вот э, э, сейчас давайте отправиться. Просто надо отправиться. На самом деле-то я никуда отправляться не буду. Но я вам покажу. Так. Вот, наша загрузится. Вот вы посмотрите. Вот этот дом, мы в нем живем. Ну, это наш дом жилой. Вот этот участок пустой, тут на нем вообще ничего нет. А, и библиотека вместе с баром. Его вот этот вот участок он заполнен. Типа все, больше ничего. Разработчики конкретно обленились и все. Вы просто, ну вот разработчики, пожалуйста, если разработчики все-таки увидят этот видеоролик где-то. Пожалуйста, но ну делайте городки получше. У меня вот просто не хватает слов, чтобы описать то, что вы в последнее время делаете. Ну это какой-то вообще ужас и некрасиво все. И вообще, ну что это такое? Два общественных участка и два дома и все, и пустой участок и все. Вы что, вот просто? Вот отпишитесь в комментарии, люди которые вот тоже уже им надоело то что разработчики нас вот так вот просто оставляют без контента в последнее время оставляют без нормальных городков участок капец как мало и причем я смотрел видеоролики там где симеры тоже высказывались об этом и там тоже говорится что вот допустим хоба гивели он тоже говорил что андрей хоба гивели он говорил что у нас очень мало участков осталось. Даша Рейн тоже говорила, что у нас очень мало участков. В 70 осталось. Что у нас просто начали разработчики делать какую-то фигню. А, Жека Плей тоже такое же говорил, что разработчики у нас обленились. все Больше не делают такого качественного контента, как раньше. Хотя хотелось бы. Ну вот. Согласитесь, первые базовые два городка они были самые прикольные, ну Виллу Крик особенно, он какой-то загадочный, он какой-то красивый, прикольный, все там красиво, все офигенно, ну вот последние города, вот особенно последние года так два, может быть год, они делают, ну года два уже какие-то вот, разработчики делают какие-то ужасные Участки, строительство какое-то ужасное у разработчиков, а, они добавляют очень мало участков, и вот это прям выбешивает, где я могу строить, где мне заполнять город, чем, у меня нет участков, люди, ну вот как я могу перестраивать город, если у меня очень мало участков доступно, все остальное это просто декорации, которые добавляют разработчики. Это декорации, декорации легко добавляются в игру. И поэтому разработчики обленились. Декорации легко можно там какой-нибудь фейковый домик добавить в игру и все. И типа у меня совсем мало участков. Мне остается только застроить вот этот участок, и все, где мне разнообразие. Вот это я могу перестроить, конечно, но ну, блин. Ну, ну, вот просто, согласитесь же со мной, что у нас всего два дома. Вот это пустой участок и вот это, вот это совсем мало. Типа, у вас там еще территория есть. Типа добавьте туда что-нибудь. Или увеличьте карту города, пожалуйста. Разработчики. Даже тот же Брилден Танг Бэй у нас был большим. Самый большой городок в мире, так, в мире 74 был у нас Винденбург. Он считается самым большим городком. Виндербург, Виндербург вот этот вот. А, я до сих пор неправильно выговариваю название этого города. Винденбург, вот. Он был самый большой город в мире 74. В 73 были городки побольше, ну потому что там был от открытый мир. И там были большие городки прям. Но вот здесь в последнее время стали делать какую-то фигню. действительно фигня. Вот вы посмотрите. Вот э, участков у нас мало, территории доступны нам сейчас в городке. А, даже если вот а, выбор города, тот же, допустим, а, так, Винденбург. Вот, тут у меня обновленная карта, ничего страшного. У меня она более насыщенная, и все здесь обновленная карта, и постройки тоже. А, ну как бы посмотреть. Это хорошо, прикольно. Здесь все, он большой городок. Много участков, много общественных участков. Даже вот посмотрите на тот же, допустим, э -э, Виллу там сам Мишуна. Вот он сам Мишуна. Здесь тоже обновлен. Карта обновлена. Но он прикольный, вы посмотрите, особенно с этой картой, он смотрится прикольно. Ну вы посмотрите, насколько это хорошо, насколько разработчики постарались. Ну, это выглядит хорошо, особенно с этой новой картой, которую я установил с интернета. Это просто... Просто выглядит, зашибись, как хорошо. Это выглядит идеально. Или вот, допустим, тот же самый Виллоу Крик. А, заходим в городок. Видим, он выглядит идеально. Он большой, не то, что у нас последние городки. Да, и здесь можно что-то перестроить. Здесь можно застроить его, перестроить полностью городок. Даже тот же, допустим, Тортоза. Заходим в нашу любимую Тортозу. все здесь большой город. Много территорий. Хэндов uh, Бенгли тоже заходим, смотрим Большая территория. Здесь тоже у меня, у меня здесь моды на карту стоят. Ну, много территорий. Типа Здесь можно перестроить дома. Куча домов, чтобы перестроить. Участки, там, бары всякие тоже uh, Заповедники, всякие парки, их можно перестроить. А вот в этом городке который пришел нам собрать там даже общественного парка нету сулани что у нас под сулани городок тоже большой здесь много пустых участков которые можно застроить вот допустим опять же вот этот участок можно перестроить застроить все вот этот участок можно перестроить тоже застроить вот это вот все можно перестроить вот просто разработчики вы в край обленились. В край обленились. И играть уже неинтересно. Нюкрест у меня тоже с обновленной картой. Он и то больше. Здесь посмотрите, сколько участков. Пустых, свободных мы можем здесь строить. Я здесь могу целый, блин, район э, моего города построить, блин. Весь мой город могу здесь построить. Ну, район моего города я там точно могу построить. Глимербрук опять же заходим. Ну, тут тоже маловато участков. Такое же. Такое же вы добавляете. Такое же абсолютно. Здесь э, только... Тут три дома жилых. И всего лишь вот этот один бар. Вы что? Ну что это такое? Тот же Брил Дантон Бей. Мой до сих пор любимый городок. Он больше, он выглядит прикольно. Здесь он какой-то радостный, прям такой прикольный, большой. А здесь он маленький, так же как и в нашем Glimmer Хотя посмотрите тенденцию разработчиков. Вот этот город, он в принципе рядом с этим городком. Они как-то может быть связаны, мне кажется. Типа может быть а, Глиммербрук это основной город, а мил это район. Типа там же все равно сверхъестественные всякие магии и Оборотни живут. Типа может быть Глиммербрук это основной город, там живут только это район магов, допустим. А, а вот это вот уже район Оборотней. Типа ну вот что я могу еще сказать? Стрэнджельвиль. Стрэнджельвиль и то больше. Он прикольный. Он хороший. Опять же, гора Камареби. Мы тоже там можем жить. Вот посмотрите на это. Он большой город. Сам по себе. Лайя Спрингс. Тоже большой город. Посмотрите много участков которые можно полностью перестроить все прикольно Но вот этот вот город вот этот вот город он совсем маленький ну в принципе на этом свою дискуссию я хочу закончить выводы этот игровой набор он прикольный он хороший он качественный в нем есть контент прикольный да вы можете там позалипать ну, день, там, неделю, максимум. В этом игровом наборе, потом вы его все равно забросите. Ну, поиграете его чуть-чуть. Потом вы создадите другую семью или зайдете в свое сохранение, и все, вы забудете про этот город и вообще про то, что у вас есть сохранение такое. Город сам маленький, поэтому это минус. Из плюсов. Много функций, много всяких таких фич то город, э, только дополнение, этот игровой набор недавно вышел, и как бы еще не все изучено, типа, у нас есть люди, которые все-таки находят фичи какие-то в этом игровом наборе, и потом выкладывают их все, типа, смотрите, проверяйте у себя. Но этот город еще не весь изучен, надеюсь, что как бы потом разработчики это как-то объяснят, почему они стали делать такие маленькие городки. Ну и в принципе на этом я хочу закончить, всем спасибо за просмотр, всем пока.